Здравствуйте! Сегодня 13 апреля 2020 года, канал Народовластие. программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, у меня прямой эфир. Вот чуть раньше нажал кнопку и почему-то сразу включилось. Это, то есть еще сейчас 19.59 у меня на часах, соответственно, московское время 20.59. 20.59. Вы слышите, наверное, как аплодируют тут, в общем-то, врачам, пожарным, службам, которые организуют, в общем коммунальную жизнь, такой мусор выкидывают, да, свет подают и так далее. Слышно и видно, очень хорошо, что слышно и видно. Ну, что я могу сказать, вот, три года назад я последний раз был дома в Саратове, да, если вы помните, 13 апреля утром меня вытащили из дома и отправили в Москву на самолете. Очень много вопросов мне задавали по поводу того, что там Мальцеву стало плохо с сердцем. Ну, понимаете, ситуация какая? У меня э, есть определенные секреты, да, по здоровью, да, определенный секрет. И если в любой момент вот сделают ЭКГ, то неопытный врач скажет, скажет, сразу скажет, что у Мальца инфаркт. Поэтому, ну, у меня действительно было давление, ну, немножко я, конечно, подыграл для того, чтобы э, эти суки не могли меня увезти на самолете, ну, в крайнем случае, чтобы несли на руках. Собственно, они на руках и понесли. И обратите внимание, вот сейчас уже можно говорить, вот этот аппарат ЭКГ показал инфаркт, и они поперли меня на самолете. Так что я с этого момента себе дал слово, что я никого не пощажу. Ни одного человека из этой. Врач, он там, блядь, срач, мне пофигу абсолютно ни одного человека вот тогда я четко себе нарисовал эту картину думаю, когда придет мой час все эти люди пойдут сами понимаете куда то есть для меня это вот четкие водоразделы, я в своей жизни ставлю очень часто такие вот водоразделы, то есть закидываю, спрашиваю у судьбы и у людей как вы на это отреагируете если они реагируют по-человечески я отвечаю по-человечески если они реагируют как сволочь, то я становлюсь еще большей сволочью. А, такие вот дела. В тот момент вы правильно сделали. Я вообще все правильно сделаю. И вы знаете, мне абсолютно похеру, что говорят там все остальные. Если вы помните, я за два дня до этого сказал, что если за вами пришли, пусть тащат вас на руках. Так оно и должно быть. Понимаете? Но я говорю, я хотел посмотреть, как будут вот эти... Тетки, вот эти врачи себя вести, так называемые мерзкие, да, потому что с их квалификацией они не могли сказать, что у меня. Я говорю, в любой момент, вот, ну так у меня сердце устроено, это наследственное, от определенного предка досталось, и у моих детей то же самое. То есть, если в любой момент делают ЭКГ, то первый зубец такой, как будто человека разбил трансморальный инфаркт. И только хорошие специалисты, обычно люди такие работают в реанимации или давно э, работают на скорой, и они говорят, ну да, понятно, что у вас с сердцем, то есть оно у вас несколько другое, по-другому сделано сердце, не как у обычного человека, да, там кое-что лишнее есть. Ну, об этом я не буду уж останавливаться на этом. Так и э, ты неси меня, <реку> река да, ну так собственно и было да, очень-очень весело и так, и вот э, нам нужны программисты, нам нужны э, волонтеры так что пишите ко мне на почту, пишите на телеграм-канал э, вы видите, сейчас мы как бы организуем очень серьезное движение, очень серьезный разгон. И не время умирать. Ну да, конечно, для смерти есть свое время. Помните, как Blaadrunner, где Рутгерхауэр говорит, время умирать, да? Ну, наверное, да, наверное, то есть есть время для всего, если верить эклезиасту. А куда пропал Золотов? Я не знаю, куда пропал. И обратите внимание, 13 число апреля месяца, день смерти моего отца, 22 года сегодня, как он умер, как вчера, как будто было. И, конечно, эти подонки знали, эти придурки, да, которые выламывали дверь, что с утра я пойду в начале на похороны к своему коварищу журналисту Крутову, его хоронили. Они знали, ну они же слушали телефон, что я договариваюсь, что приду до похороны, а потом поеду возложить цветы на могилу. Ну что, проще было меня... Мне не ломать дверь, да, там, не пытаться ее выпилить, а взять меня там на том же кладбище. Или когда я э, пришел бы на поминки, ну, по, где-нибудь в кафешке мы поели. Мы, мы говорили, где в каком кафе будем по телефону. То есть никаких проблем не было бы э, это сделать. Но они хотели видеть и с таким вот, э, как это сказать... Даже я не знаю, с куражом, что ли. Ну, не могу я им сказать бон кураж. А, вот, бон кураж у них вот такой будет. Я всех этих пидорасов запомнил. И если и если я доживу до того золотого момента, когда власть в России падет, я этим пидорастам открыто говорю. Ни один из них не спрячется. Не спрячетесь, суки. Я вас найду всех, каждого. Я, может быть, блядь, Сечина не найду. Но вас, пидорастов, я найду всех. Такие вот дела. И э, так. Вот мне написал Михаил по поводу вчерашнего высказывания Дениса по поводу Коля Бондаренко. Но это личная позиция Дениса, вы понимаете, я Колю Бондаренко считаю, э, ну в общем негативно Михаил высказывается, что вот типа там Мальцев там, ну и, я же не могу, э, мои соратники не могут все думать так же как Мальцев, понимаешь, потому что они не роботы, ну я понимаю Дениса, который Находится в бегах, который без единого документа прошел все границы, да, без копейки денег, который голодал, холодал, шел по горам и так далее. Потому что он был одним из участников революции. Да. И, конечно, ему тяжело слушать, когда кто-то, по его мнению, сидящий где-то в Думе, в теплом месте, ну что там высказывается. И это, и это так круто. Ну Вы знаете, я скажу, Коль Бондаренко лучший, наверное, один из лучших членов КПРФ, поэтому я, конечно, с удовольствием всегда пожму ему руку. Да, поэтому я не хочу сказать, что я дистанцируюсь от своих товарищей ни в коем случае, но в любом случае, как говорил Горбачев, у нас плюрализм мнений, мы будем в любом случае обсуждать, спорить и так далее. Есть вещи, о которых, конечно, мы даже и спорить не будем. Это вот как я сказал про этих пидоров. Да? То есть это абсолютно точно. Здесь, как и Эдик про меня всегда говорил, ни, ничего, ни, ни, никакого бизнеса, только личное. Вот у меня так в жизни. У меня никакого бизнеса, только личное. И если я кому-то кому-то имею претензии, это личные претензии. Это глубокие личные претензии. Все. Никаких там общественных претензий и так далее. К Путину у меня личные претензии, да. К режиму у меня личные претензии, понимаете. Так что вот глав, главный редактор медиузоны должен прийти в Роскомнадзор для составления протокола несмотря на карантин. А знаете, почему протокол составлять? Потому что медиазона, написав об арт-подготовке, забыла записать, что это экстремистская организация, запрещенная в России. Представляете, какой кайф. А? Вот Мальцев, руководитель экстремистской организации, запрещенной в России, внесенный в список экстремистов и террористов. Так. Так все клево, блин, там какие-нибудь Бенладены отдыхают, прям даже. Я как-то себя уважаю, когда такие вещи читаю. Думаю, блин, какой я великий, представляете. Кого-то там тягают, потому что они не, упомя... не упомянули, что артподготовка экстремистская организация. О, как, их за это даже штрафуют. Такие вот дела. Такие вот. Здравствуйте, как относится к Болтуху, к его политическим предпочтениям? Ну, я не знаю, насчет политических предпочтений Болтухов наш товарищ. Ко всем нашим товарищам я отношусь хорошо. Он, по крайней мере, проявлял себя всегда с хорошей стороны, с правильной стороны. Так что. Э и Кадыров обвинил «Газпром» в финансировании диверсионной газеты, но на самом деле это не так, он обвинил новую газету в том, что она работает на, на ФСБ и то, что а, финансирует «Газпром». Потом выступил, значит, вот этот Муратов самый, сказал, что он очень любит чеченский народ, там и так далее, и так далее, в общем и на, на, наверное он думает, что не стоит ругаться с Кадыровым и не стал комментировать заявление чиновника, о, о, значит, это Кадырова, имеется, о финансировании Газпромом и связях с ФСБ. Говорит, в заявлении не приведено никаких фактов. Хотелось бы сначала понять, о чем конкретно идет речь. Представляете, То есть э, как неопытный преступник? Говорит, фактов нет. Вы их докажите. Так говорят неопытные преступники, Муратов, да, опытный говорят, это не я, понимаешь, и честный человек также говорит, это не я, понимаешь, так что очень смешно получилось, да, То есть я абсолютно убежден, конечно, что новую газету финансирует Газпром или это не Газпром, это мы узнаем после революции, это, ну что путинцы финансируют, это 100%, Чемезу финансирует, это тоже 100%, что они на связи новой газеты с ФСБ, это 100%. Поэтому это ФСБшная, э, так сказать, ну помойка, можно ее назвать, да, так как-то с натяжкой, потому что помойка, наверное, чище, да. Так вот, я могу еще сказать, что мы это узнаем все после революции. Поэтому, конечно, никаким Муратовым революция не нужна. Они же понимают, что все это вскроется, что вся эта шобла молчать не будет, что все документы есть в архивах. Поэтому мне вот гораздо больше импонирует, мне говорят, вот, Венедиктов, там, вы, вы, вы, вы там к нему хорошо относитесь, конечно, хорошо отношусь. Но он открыто э -э, все делает. Он делает все абсолютно открыто. Кроме прочего, он ни разу в жизни ничего плохого обо мне не сказал. И ничего плохого мне не сделал. А этого Мурату я знать не знаю. Он уже мне насрал там, я не знаю, три кучи, а может быть и больше. Понимаете? И, конечно, когда все начнется, когда... Начнут люди бегать с оружием, да, и как-то, ну, наверное, там какие-то будут, в том числе и мои люди, и если им попадется Венедиктов, наверное, они всячески будут его защищать, зная, что Мальцев относится к нему очень хорошо, и, наверное, если вдруг попадется Муратов, ну, я как бы не знаю, точно защищать не будут Муратова, это я могу сказать. Поэтому я говорю, здесь никакого бизнеса, только личное. Только личное. Сразу видно разницу, да, одни втихаря там, что-то под столом, какую-то денежку краят, да. Можно там по поводу политических предпочтений ругать Венедиктова, но нельзя говорить, что он делает это тайно, он делает это открыто. И такую позицию можно уважать, да. А когда это делают тайны, еще из себя ломают каких-то, блядь, этих самых борцов, да, с режимом, очень странно все это выглядит. Так что истинно говорю вам, вот такие, как Муратов, блядь, это как лакмусовая бумага. Вот Муратов наезжать на Мальцева, да, почему он это делает? Ну, потому что ему приказали, ФСБ Чемизов приказали наезжать на Мальцева. Если кто-то наезжает, то посмотрите, что у него там рыл -то. в пушку, наверное. В Пушкове, блядь. Так что, под прикрытием коронавируса загнали всех в тюрьму, квартир Да, ну понимаете, ситуация какая. А если бы люди не загнали, ничего вышли на революцию, конечно нет. То, что загнали, это минус экономика, это минус еда для людей. Поэтому, как их загнали, так они и выйдут, когда жрать нечего будет. Поэтому вы абсолютно здесь не правы. Это очень хорошо, что загнали. И очень хорошо, что не, Путин такой жадный и не даст ни копеечки. Итальянцам предлагают поблагодарить Россию за 200 евро. А, то есть, вот, ля а, ну, наверное, ля, да, ля република а, ну, итальянским, я не владею немножко, я латынь знаю, да, а, поэтому произношение, наверное, жуткое. Так вот, а, так, такое издание сообщило, что очень многим людям... Коих знает это издание через мессенджер WhatsApp, пришли предложения из России, и не только из России, за 200 евро поблагодарить Россию, президента Путина, за то, что помогли Италии и прочее, прочее, прочее. Мальцев в своих рассуждениях напомнил хамелеона из Чехова. Это каким образом напомнил хамелеона из Чехова? Хамелеон из Чехова пытается подстроиться, я ни под кого не подстроюсь, я под себя мир строю, понимаешь? А Хамелеон из Чехова зачем палец, почему палец, да, собака там дикая, надо пристрелить, а потом нет, это генеральская собака, нет, это классная собака, а ты вот козел цигаркой ей в морду тычешь, да, потом нет, это не генеральская собака, но я и говорю смесь этого э -э -э, бульдога с носорогом, на чем он там сказал, да? А потом говорит, да нет, повар, это не генеральская, это его брат. Ой, братец-то приехал там. А ну-ка, брат Елдырина, один на меня шинил, а то знабит, да? Нет, у меня такой хрен, мне пофигу, понимаешь, я этот мир пытаюсь под себя прогнуть, а не прогибаешь под него. Понимаете? Никогда. А то, что у людей есть как бы предпочтение. Ну что ж, у тебя нет предпочтений, что ли? У всех. Кому попадья нравится, да, кому поп, кому попадья, кому попова дочка. Так тут никуда не денешься, так мир устроен. Если мне нравятся люди, которые даже... Пусть там как-то себя неправильно ведут, по-моему, да, но если открыто это делают и, и не держат камни запасов, хоть, да, и ко мне нормально относятся, ну да, я как-то к ним гораздо лучше отношусь, тем, чем те, кто пытается в меня плюнуть говном, блядь, набрать его в рот и плюнуть, как вот этот вот, как его там, Муратов, блядь, хренов. Так, в США впервые объявили стихийное бедствие во всех штатах. Да, такого никогда не было даже во время войны, представляете. То есть были какие-то, в каких-то штатах было, было, там было военное положение там Психоокеанском побережье или даже Атлантическое побережье, когда подводные лодки начали гонять, даже во Флориде, но чтобы везде такого не было. А почему, вы знаете, объявил такое бедственное положение Трамп? А? По какой причине? Коронавирус, конечно, это большая серьезная причина, но главная причина то, что деньги есть. Как у Путина, он все украл, вот что бы сейчас ни случилось, вот мир рухнет, он не объявит никакого чрезвычайного положения, потому что людям деньги давать надо, а он никогда не даст, он лучше заберет. Так, и Google объяснил блокировку видео, а, я, извините, забыл вам сказать, что два ролика, там, во-первых, Иван, Вышел Он каждый день выходит, очень интересные программы, прошу смотрите, прошу распространяйте, и мою программу тоже распространяйте, огромное количество людей сейчас не знает, где взять информацию, передавайте им эту информацию, распространяйте, они там сидят в затворе и так далее. Венедиктов давно уже переобулся, проснись. Во что переобулся он? Проснись. Я, я и не засыпал. Я очень все внимательно слежу. Я очень внимательно слежу. Есть если кто-то думает, что он когда-то там тявкнул на Славу Мальцева, и, и это потом пройдет спокойно, он зря так думает, он заблуждается. Я могу, я могу сделать вид, что я не заметил, но я не могу забыть. Понимаете, вот так я устроен, к сожалению. И это мне вредит, сильно вредит. Но другого бойца бы вы и не могли получить. Любой другой бы сейчас с этими друзьями бы обнимался, понимаете, любил бы он деньги, значит обнимался бы с ними, сносил бы обиды совершенно спокойно, значит обнимался бы с ними и так и далее, понимаете, так что это особенность такая, тут никуда не денешься, да, вот, э, э, э, э, э, ну, ладно, не буду даже рассказывать. Я очень часто мониторю так, очень часто вкидываю какие-то вещи для того, чтобы понять, как же мне с этими людьми в будущем обойтись. Вот Хотите вам пример такой? Жуткий, наверное, пример. Вот я сидел в тюрьме, а умер Олег Грищенко, а мы друзья, мы с детства еще знакомы. И, в общем-то, я, конечно, хотел попасть на похороны, но я понимал, что сижу в тюрьме. И я понимал, что этот вопрос никто не решит ни в коем случае, знал, что никто не решит, да? потому что, ну, потому что никто не захочет решать этот вопрос, чтобы меня отпустить там, на один день на похороны. Но я одному товарищу закинул это через людей. Закинул для чего? Для того, чтобы он отказал. Для того, чтобы потом я мог сказать, я вообще не знаю этого человека. Хотите его к стенке ставить? Ставьте, он мне нахер не нужен. Понимаете? Я очень волновался, что он поможет мне. Очень волновался, очень я этого не хотел. Это у меня противоречивое чувство было. А сделал я это специально, чтобы потом у меня не было никаких проблем с совестью. Ни одной проблемы, чтобы с совестью не было, когда его к стенке будут ставить. Так что, все нормально получилось. И Google объяснил блокировку видео обращения Путина в Ютубе, то есть Путин выступил там, ну это не обращение собственно, это он читал по бумажке куча бумажек, представляете то есть они даже подготовить монитор не могут, он в прошлый раз монитор читал, это опять по бумажкам, ужас какой-то так вот он выступал там перед сборищем этих министров своих, да, и это видео Google удалил, более того, забанил. И Google сообщил, ну, YouTube в частности, что это ошибка. Я вот сейчас даже вам прочитаю. В условиях ограниченных ресурсов было принято ошибочное решение блокировки. Что значит в условиях ограниченных ресурсов? Какие это ограниченные ресурсы? И обратите внимание, как только удалил YouTube, удалили все. Удалили все. Значит, там стоит определенная программа. А почему это сделали? Знаете, вот если я вставлю себе фотку Путина на заставочку, то меня сразу не пускают никуда. И если в названии есть слово «Путин», никогда это не выходит ни в какие топы. То есть, если ты убираешь все по крайней мере, своей этикетки про Путина, потому что они а, гипотетически всегда, так сказать, а, а, ну, надеются на то, что это негативная информация, и здесь они, они же не знают, машина не знает, что это за информация, Ну знает, если о Путине знаешь говно, Значит, что Путин говно, надо убирать немедленно, а потом разберемся. Или там есть какой-то другой алгоритм, понимаете, как, как выставлять, чтобы машина это не убрала. Понимаете? Вот это очень важная тема, и эта тема занимается YouTube. Обратите внимание, все блогеры, которые пишут правду о Путине, они очень сильно страдают, и по финансам страдают, и так далее. Поэтому вот вам доказательство, это прям стопроцентное доказательство. Автомат убрал везде. И почему? Потому что вначале сработал YouTube. так. говорят, YouTube никак не связан. Еще как связано, ребятушки. Мы-то видим это непосредственно. Знаешь, Путин читал по бумажке, но немножко прочитаю. Слава Ваше тебе полный, мой друг Путин в жопу целует. Не могу, доходчиво да, объяснить, если не Путин тот, кто? Пом помоги мне ему объяснить, что он не прав. А зачем ему это объяснять, если он, он значит, слабоумный, он что не видит, что происходит? Если он не понимает, что происходит, значит, ему уже никто не объяснит. Значит, когда все случится, потом... Выйдут опять по телевизору определенные, там, ну, в кавычках, Соловьеву, Киселева скажут. И он скажет, как же меня обманул этот Путин. Вот что он скажет. Поэтому я не знаю, стоит на него тратить время. он мертвый. Помните, как Спаситель сказал, оставьте мертвецам хоронить своих мертвецов. Надо брать тех, кто живые. А кто мертвый, что на них время тратить, нахер они нужны. Так... И вот, Путин, уважаемые коллеги, я просил вас обобщить и представить ин, актуальную информацию по тем мерам, которые предпринимаются сейчас для борьбы с эпидемией коронавируса. Это что, представляете, человек выходит с бумажками, то есть абсолютно неподготовленный, да, и просит представить информацию. Я вообще в шоке, и даже Дима Аяцков, там и такого рода губернаторы, которые то, то пьяный, тот трезвый, и то всегда прежде, чем идти на совещание, знали все цифры. Баба его рассказывает о том, что среди ночи, он ее толкает три часа ночи, какие надои там, ну, грубо говоря, в Петровском районе. Она вскакивает и идет звонить, узнавать какие надои в Петровском районе. Представляете, а этому надо информацию представить, он пришел на совещание, а ему надо актуальную информацию представить. Обратите внимание, в прошлый раз, 8 числа, он тоже просил представить информацию, чтобы он ознакомился. И до этого, 2 числа, он просил представить информацию, какую тебе информацию надо, Вова. Вместо того, чтобы сказать, ребятушки, я проанализировал, вот у нас здесь бардак, здесь бардак, здесь бардак, вот поручение тебе крендель такое, тебе крендель такое поручение, тебе такое, вот время доложили через там 2-3-5 часов, сутки максимум, что исполнено и как исполнено. Вот так это делается, я не знаю откуда взяли этого Путина, блядь. Из какой дыры, блядь? я говорю, такие губернаторы, как Аяцков, так работали, так вот работали, понимаете, я уж не говорю про великих людей, да, это вот самые-самые там. Но прежде чем перейдем к информациям и докладам, хотел бы сказать несколько слов. Мы видим с вами, что обстановка меняется практически ежедневно, и, к сожалению, не в лучшую сторону, увеличивается число заболевших людей, причем все больше случаев именно тяжелого протекания болезни, именно тяжелого. То есть помните, как в том фильме, как пришли газовые плетущие, чагает жути нагонять будет, и там бух, ух, там бабушка три рубля, а газовику сует. Вот приблизительно то же самое. Во, Путин жути нагоняет, он не понимает, что он против себя ее нагоняет, а нам нужно это, поощрять паникеров, вот, которые сейчас они узнали, что все плохо, им Путин сказал, и надо кричать, мы все умрем, бля. Помните, он выступал 5 дней назад, 8 числа, рассказывал тоже про избыточность мер. И вот сейчас тоже, видите, то есть да, должны быть выстроены оптимальным образом там все механизмы, что называется запасом и с учетом всех факторов. Блядь, ничего не меняет, все то же самое. В этой связи хотелось бы вот что отметить. Конечно, я хотел бы услышать от вас информацию, доклад, как вы оцените текущую ситуацию. Уже третий раз в одно и то же, в целом по стране и по отдельным регионам, особенно с территориями, с повышенными рисками, к таким территориям там Москва, Московская область относятся. Второе для того, чтобы дальше действовать на ну, упреждение. А нам, несмотря на то, что ситуация лучше не становится, все-таки пока удается действовать именно таким образом. Ну, нам нужен объективный прогноз, в прошлый раз он спрашивал про прогноз, позапрошлый, все прогноз ему никак не принесут, представляете, всех он спрашивает и руководителя микроба трясет, ну какой там прогноз, ну какой там, он говорит, ну через недельку ты получишь, дорогой, неделя-то прошла, ты спрашивал неделю назад про прогноз, 8 числа, неделя прошла, где? Третье, необходимо учитывать все сценарии развития ситуации, даже самые сложные, бля-бла-бла-бла-бла-бла, ни о чем вообще, как, как единый механизм здравоохранения должно работать там и прочее-прочее, короче, все все должно крутиться вертеть. Четвертое, сейчас необходимо эффективно задействовать все наши ресурсы, повторяю, нужно продумать все детали и варианты рационально Распределять нагрузку на больницы и клиники, только что он в прошлый раз говорил про все ресурсы, речь в том числе о том, что оперативно перенаправлять запасы, средств защиты для медицинского персонала и прочий бред. Я прошу доложить, как идет формирование дополнительных медицинских бригад. Здесь, как мы и договаривались, не необходимо задействовать кадровый потенциал всех медицинских учреждений, также профильных вузов и училищ. Говорил в прошлый раз, только вот про вузы и училищ не говорил. Значит, так все плохо, что даже студентов и, и там с училища, ну тоже студентов, да, учащихся училищ притащит. Про почты только забыл. Блядь, студентов надо, этих надо. Он же хотел, чтобы почтовики лечили, когда оптимизацию проводил. Он же не думал про то, что будет пандемия. Он же вообще ни о чем не думает, кроме денег, этот засранец. Естественно, что такие специалисты, так же как и их коллеги, должны получать все установленные доплаты за особые условия, но это бла-бла-бла мы слышали. В том числе предлагаю подумать над централизованной закупкой и формированием единого федерального резерва, классно, да, средств индивидуальной защиты, медицинской работы, а также оборудование лекарственных препаратов, применяемых при лечении коронавирусной эффекции, чтобы за счет такого резерва можно было в оперативном порядке помогать регионам медицинской организации классная мысль да если бы она не была высказана уже э, в каждой в каждом его обращении зачитываю подумать сейчас он он просит подумать в том числе предлагаю подумать а вот о чем говорю 8 апреля еще порядка 13 миллиардов рублей выделено на закупку медицинской техники, включая аппараты искусственной вентиляции легких, а также реанимобиль, машин скорой помощи, которые начнут а, поступать в регион уже в апреле. Будем надеяться, что создаваемые в системе здравоохранения резервы, дополнительные мощности не потребуются в полном объеме, но сейчас мы должны быть готовы бороться за жизнь каждого человека в каждом регионе. Резервы созданные, а здесь надо подумать. Там созданные 8-го, а 13 надо подумать. Понимаете? То есть он даже не помнит, сука, что он говорил. Восьмого. Инконец 6. -е. Вы знаете, что вы на слушании Министерства обороны работают и ра работают достаточно эффективно за границей, помогая нашим коллегам за границей бороться с этой инфекцией. У них уже накоплен значительный опыт работы и достаточно сложных условиях. Нужно этот опыт, безусловно, использовать и иметь в виду, что все возможности, в том числе. Возможно, Министерство обороны Российской Федерации, если это потребуется, конечно, могут и должны быть задействованы здесь. И вот тут первое. Министерство обороны работает, повторяю, достаточно эффективно, но ну, потому что Шойгу – это только малая только того, что обороны, у Министерства обороны есть. Ага, у них он что есть. Что задействовано за рубежом? Это маленькая только. То есть не все за рубеж увезли, а вот здесь первое, я говорю, основные резервы, находятся пока в резерве. Это цитата. Цитата дня Путинская. Это не я сказал. Основные резервы находятся пока в резерве. Помните, как в... Я там, барон Минхаузен. А где командующий? Командует. Основные резервы. Где? В резерве. А где им быть-то еще? Засадный полк такой, блядь. Засаживают кому-то. Поэтому нужно иметь это в виду. Такие будем иметь... Также будем иметь в виду и то обстоятельство, что она выделены дополнительные деньги. Министерство обороны развернуло уже практически работу во многих регионах Российской Федерации для строительства новых инфекционных медицинских учреждений, которые тоже при необходимости могут быть задействованы в среднесрочной перспективе, что такое среднесрочное в понимании Путина. Тогда уж вся пандемия и кончится. Да. И дальше первых. Давайте перейдем к работе. А что до этого, чем до этого занимались? Все, давайте перейдем к работе. Все. Путин высказался по этим бумажкам. Голик тут наговорила тоже много чего, рассказал, что 18 328 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, количество. За последние сутки больных увеличилось на 2558 человек, увеличение на 73%, и тоже, конечно, с первыми, не без этого. А, основная, 73% так же, как основная заболеваемость приходится на два региона, Москву и Московскую область, но безусловно на город Москву, поскольку, вот почему на город Москву, как вы думаете? А вот Голикова знает. На город Москву, поскольку она раньше всех вступила в борьбу с этим новым заболеванием и с этой новой бедой. А если бы с этой новой бедой Москва бы не вступила в, заболевание, а в, а, а, бля, в борьбу, то тогда бы не было что ли? Ну вот она говорит, поскольку на Москву приходит самое большое количество, поскольку она раньше всех вступила в борьбу. А если позже всех вступил в борьбу, то не было бы столько. Вы представляете, каких дураков там понабрали. Просто каких-то бешеных совершенно дураков. Я не знаю, куда они их взяли. То есть сейчас вся эта шобла показывает полную некомпетентность, полнейшую беспомощность, просто дебилы. Других даже не буду. Вот Хотел про других тоже рассказать. Даже не буду трогать всю эту публику. Блядь, сейчас промотаю. это Просто они меня раздражают. И кто-то говорит, что если что-то начнется, они смогут нам противостоять. Вот эти вот смогут нам противостоять. Да вы что? Они деньги красть только умеют. Больше ничего не умеют делать. Смогут они нам противостоять. Я думаю. Раком смогут-то они нам противостоять. Такие голиковые, бля. их ты, они-то столько наговорили, я что-то мотаю, мотаю. И это я всю вот эту гадость сегодня прочитал. Жуть, блядь. У меня же прям настроение, я чувствую, видите, вышел с таким херовым настроением. Сегодня вроде день памяти родителям, его как-то нужно так это выдохнуть, вспомнить там. Я не знаю, я вот... Такой херней занимался. Читал этих уродов. Блин. Что-то мотаю, мотаю и, и все без остановки. А, ну вот, слушай. Написал на, на полях, такие дебилы, аж отрок берет. Беспомощное ничтожество. Видите? Россия не успеет полностью выйти из ограничительных мер ко Дню Победы, Голикова говорит. И э, в ближайшую неделю число зараженных коронавирусом будет расти. То есть такая капитан очевидность. Путин поручил изучить возможность поддержки сервисов, доставки еды. Знаете почему? Потому что сервисы доставки еды покупают Усманов, как сумасшедшие за любые деньги. А поэтому зачем он их покупает? Они уже навряд ли успеют озолотиться во время э, э, пандемии, нет, не для этого, а для того, чтобы госфинансирование какое-то получить, ну, то есть, хапнуть бабок еще, мерзость вообще. Во, в Саратове, вот видите, вот э, они, э, систему, систему он говорит, она должна быть отлажена, вот такая система, в Саратове во время дистанционного урока школьникам включили порно, Представляете, здесь дети смотрели э, дистанционный урок и вдруг парнуху воткнули. Ну, все зависит, конечно, от возраста, если это старшеклассники. Ну, меня бы это повеселило в старших классах, тем более, что я уже сам такое вытворял. Ну вот, а если, конечно, младшие, то, наверное... Вот пишет, Мальцев, у тебя коронавирус мозга, имя, фамилия, бля, табличка, да, как у меня две подружки были, вот, у, у него имя, фамилия, как у него это, ник, да, вот у меня две подружки были в институте, и они, когда приехали, они друг друга не знали в общагу, приезжает и подходит одна, а там на комнате, в которой сказали ей жить, написано табличка. Просто слово. И она почему-то решила, что это фамилия той табличка. А вторая подумала, что это фамилия той табличка. Ну а что вторую фамилию надо свою вписать. Ну вот, и так они потом, когда разобрались, уже через несколько дней очень смеялись. И вот почему я это помню, потому что всю институтскую нашу жизнь они друг друга обзывали. Но ты. Табличка, это был самый уничижительный такой, так что вот тут табличка тоже какой-то, какая-то табличка, мне там что-то пишет, блядь. коронавирус, говорит, мозга, такая табличка, у которой мозга-то нет, коронавируса мозга не может быть, только жопой может быть коронавирус, блядь. потому что вместо головы. Президент России Владимир Путин охарактеризовал положение дел с распространением коронавирусной инфекции в некоторых регионах как итог разгильдяйства. Понятно? Это то, о чем я говорил. Губернаторы, берите ответственность на себя. Да, да Радаев, как самый первый дурак выскочил, берет ответственность на себя. А потом говорит, вот из-за разгильдяйства, видите, вот и обратился губернатором губернаторам он. Что, надо серьезными быть? Ну, понятно. К стрелочникам обратился. Так. И так далее. Вот меня просят забанить кого-то. Какую-то херню транслирует, А я не знаю, кого где. Елена Цой пользуется. Перешла на уровень спонсорства Госдеп. Спасибо, Елена. Очень приятно в лозунгами, красивыми фразами вирус победить. Да он лозунгов не умеет придумать. В этом вся проблема, понимаете. Вот каждый из этих сволочей должен все речи составлять самостоятельно. Понимаете, я почему говорю, что должно быть все открыто. Ну какой смысл? Пришел какой-то молодой пиарщик, написал этому кренделю Путину речь, этому дегенерату. Блядь. А что изменилось-то? Вот я в жизни никогда мне никто ни одной речи никогда не писал, да я даже и представить не мог, что может кто-то мне что-то написать, что какой-то молодой пиарщик умнее меня, да мне было бы западло. Из меня песок будет сыпаться, я буду говорить всегда своими словами и писать для себя сам, ну потому что, ну, я не знаю, тоже западло. Вот такие дела. И... Что происходит? Вот э, Вова там к, стрел... к стрелочникам обратился, сказал, что разгильдяй, ш, сказал, что все плохо из-за разгильдяев. Вот во Франции разгильдяев нет, судя по всему. Потому что воткнули э, этот карантин мгновенно. То есть вот мы уже ровно сегодня месяц сидим на карантине. И сегодня Макрон еще на месяц фактически продлил до 11 числа. То есть Франция в состоянии два месяца оплатить всех, кто сидит, практически всех, кто сидит в карантине. Да? Вот. И тем не, менее, тем не менее, Франция вышла, как это ни странно, вчера на четвертое место по количеству умерших, по количеству заболевших, то есть во Франции 130 тысяч человек заболел, но некоторые уже вылечились, 27 тысяч вылечилось, но самое печальное, что 14 тысяч 300 человек умерло, да? это на вчерашний день, 14 300, то есть иными словами, я уж не знаю как считают врачи, они говорят там вот смертность 5 процентов, какие 5 процентов, 130 тысяч заболевших, 14 300 умерло Ровно 11%. Ровно. Если вспомнить испанку, да, меньше 20% в среднем в мире умерло Меньше 20%. Есть регионы, и таких очень много, где умерло меньше 10% от заболевших, естественно. Поэтому какие-то пугающие цифры, если честно. И ни, никаких разгильдяев нет, это точно. Поэтому Вова просто переводит стрелки, чтобы не платить, сука, денег. Борис Джонсон выписал из больницы после коронавируса. Ну, мы уже говорили об этом, это, в общем-то, не новость. Ну, были выходные, поэтому сейчас хотел сказать, что очень, в общем-то, хорошо, что Борис Джонсон к ну, коне, да, что молодец. И... Российская железная дорога отменит, 32 поезда, ситуации с коронавирусом, а там поезда еще какие-то ходят, что ли, я так понимаю, потому что мне кажется, все, уже они горят, только те, которые ходят, а сейчас все сгорят, поэтому я никому не рекомендую куда-то ехать, и сразу после коронавируса не надо никуда, потому что самолеты будут падать, поезда будут слетать с рельсов, все будет гореть, бля, Во Франции жесть тоже, Вячеслав, берегите здоровье, ну, все-таки относительно жесть, это все-таки не Италия, не США, конечно, но, но тоже последнее время, видите, как-то информация у меня за пятницу была вроде не так страшно, Франция там где-то была там не на первых местах ни по умершим, ни по каким другим показателям, вдруг раз, чиж, такой всплеск. Ты с Украины вещаешь. Почему я с Украины вещаю? Меня на Украину не пустили. Мне на Украину въезд запрещен. Да я и не поеду туда. Так что, когда я визжал из России как раз, из Белоруссии, пытался прорваться через Украину. Правда, но я в Молдавию прорвался, а тут хотел улететь. Но меня не пропустили. Пришлось лететь в Грузию, потом в Израиль, потом в Черногорию, потом во Францию. Вот такие дела. Сообщение о массовых смертях россиян от коронавируса признали фейком. Генпрокуратура бегает, ловит по поводу фейков людей вместо того, чтобы заниматься основными своими делами. Это надзирать за законностью. То есть об законности вытерли все причинные места и положили на законность все причинные места. А вот бегают по фейкам, там кого-то ловят. Жуть. Основатель турнирного а а оператора э Тэшлапс да, и канала Гейм Шоу умер от коронавируса. Какой-то Александр Бутко. Скончался от коронавируса, сообщают, вот, говорят, он такой популярный, известный кибер, ну, бизнесмен от киберспорта, так что, видите, я так понимаю, что бизнесмен, ну, от киберспорта не 90 лет, то есть это человек, я так понял, что вполне молодой, ну, жалко, что можно сказать, это к вопросу об отсутствии коронавируса, как определенные люди нам рассказывают. Народу много как быть дальше. Я не вижу, чтобы было народу много. Народу много должно быть на улице, понимаете? Народу много должно быть с вилами. Вот тогда можно подумать, как быть дальше. А то, что народу много не любит Путина на кухне, ну. И что стало? Нет. На такую фигню мы больше уже не купимся. Правительство выделило 50 миллиардов рублей на выплаты медикам. Мишустин назвал борьбу с коронавирусом э, вирусом первотепенной задачей. Вот интересно, если они плановые деньги распиливают под 80%, то внеплановые, представляете, то есть такие, которые хрен проверишь, под сколько процентов они распилят, интересно. Вот такие вот мерзавцы. Мишустин назвал борьбу с коронавирусом первостепенной задачей. О, прекрасно, видите, у чувака теперь есть первостепенная задача. Борьба с коронавирусом. А ты что скажешь делать? А я с коронавирусом боролся. А что же так? Неудачно-то? Ну так. А могло бы быть хуже. Нам же рассказывает Путин. Видишь, что могло бы быть хуже, все хорошо, они там встречают на дальних подступах, как этих исламистов блядь, в Сирии. Дефицит средств индивидуальной защиты в медицинских учреждениях заставляет увольняться медиков. В набережных Челнах это происходит, медики увольняются, нет средств защиты. А, Голикова оценил сроки появления эффекта от самоизоляции. 14-16 апреля станет ясно. Ясно будет, Понимаете, сейчас пока облачно. И в вот, вот женщина Мелита Вуйнович, которая, я так понимаю, на кормлении у Путина очередной перл выдала, заявила, что рост числа заразившихся коронавирусом москвичей стал результатом расслабленного поведения жителей столицы за последние 10 дней. Представляете, какая мерзость вообще. Уникальный совершенно человек этот, во всемирной организации здравоохранения. В Российской Федерации создали первый тест, систему диагностики возбудителя, а чушь тогда отправили в 80, в одном случае сказали в 33 страны отправили, а в другом случае сказали в 80 стран, а, тесты отправили российские, а оказывается их только тестировать будут эти тесты. Странно, вообще, то, что они говорят, эти путинские СМИ, это такая хрень, вообще полнейшая. Так, Кабмин определил список имеющих право наказывать за нарушение чрезвычайной ситуации лиц, за нарушение ЧС. ЧАЭС. А ЧАЭС-то нет, его не ввели. Режим чрезвычайной ситуации не введен. А те, кто наказывает, есть, и наказание есть, представляете? Теперь это будут росгвардейцы дополнительно там, к полицаям, теперь это будут МЧСники, то есть любой пожарный может вас ошкурить. А потом эти же люди смогут вас на месте расстреливать, да, вы же понимаете, что по этой же схеме пойдет развитие. А вот, не оскорбляй Путина, пишут. Ну, во-первых, Путин пишется с маленькой буквы, начнем с этого, да, а, предпочтительно через букву «Е» писать «Путин», понимаешь, а не «Путин» с большой буквы, это, это первое, да. А второе, ну, чем можно оскорбить путина -то? Ну, чем можно оскорбить Путина? Сказать, что он пидораст и гнида, ну, так это не оскорбление, это, это вот Путин и пидораст. Ну, кто ниже, ты находишь? Ну, Путин, конечно. То есть, это приподнимание Путина. Кто ниже, гнида или Путин? Ну, конечно, Путин. Путин хуже всех, пойми. Поэтому говорить Путин, это, это уже самый верх оскорбления. Вот. Для езды по Москве начали выдавать специальные пропуска, помните, год назад Но ну, э, мы предполагали, что будут штрафовать за выход из подъезда без э, прав, без прав я говорил тогда, а также за нарушение э, там, этого, правил пешеходного движения, помните, мы прикалывались, надо прошу, если кто-то помнит, найдите это, вырезать И вот как это, к таким новостям прикладывать. Так что это очень здорово. На сайте мэрии Москвы заработал сервис, сервис оформления пропусков. Теперь каждый может дистанционно оформить. А у кого нет компьютера, тот может просто послать смс, и ему там что-то в ответ придет. На короткий номер 7377 может послать смс-ку. О, как здорово! Видите, все для вас. В Ленинградской области на карантин нелегальное общежитие закрыли. Вначале писали, что нелегальное, потом просто общежитие с нелегалами. Да? вот То есть непонятно, нелегальное общежитие с нелегалами, а потом просто общежитие с нелегалами. И я так понял Один парень выскочил из окна Ну или выкинули его Охраняют там этих мигрантов э Эти росгвардейцы Ну сейчас их всех Кто-то будет в рабство там направлять Те кто их охраняет те, И будут их куда-нибудь Загонять на какую-то работу По халяве вообще вот ну, такие дела И э Интересно, интересное наблюдение и сообщение. К концу марта в Китае выделили 9,3 миллиарда юаней, то есть 132,3 миллиона долларов. А, США имеется в виду. А, это страховой взнос по безработице для 2,3 миллиона безработных. Представляете, какая прелесть? То есть и... Самое интересное не это. Ну ладно, Китай поддерживает безработных, России, понятно, не будет никого поддерживать. 67 тысяч безработных мигрантов, то есть тех мигрантов, которые приехали и, получили, и потеряли работу, получили 410 миллионов юаней пособий на временное проживание. То есть, Китай понимает, причем в Китае немного мигрантов, что и эту публику обязательно нужно кормить, иначе будет ой-ой-ой. А в России 5 миллионов мигрантов, и похеру мороз, я так понимаю. Ну, китайцы, допустим, из этих мигрантов уедут, да? А, ну, их и не 5, их гораздо больше. Там в Сибири, да, на Дальнем Востоке. Остальные Кто? Границы закрыты. И так вот было вербное воскресенье. Вчера мы вчера об этом говорили. Надо сказать, вот в Саратове все вообще храмы открыты, в Москве тоже все было открыто. И написали: верующие не послушали Патриарха, что, чтобы не ходить. Ну так двери закрой в храмы, никто не придет, они же не будут ломать. Вот Лонгин, Лонгин, патриарх э, да, Саратовский э, заивольский, заявил, все наш храм будут открыты в эти святые дни там, и так далее, и так далее. Удивительно, ну, в Москве были закрыты все э, кладбища, а храмы были все открыты. И парадоксальная ситуация, люди пришли на кладбище, их оттуда выперли, сказали, нечего вам тут на кладбище делать, вы тут всех позаражаете. Они пошли в храмы, в храмах там постояли, в частности, в Троицком в этом соборе там, и так далее. Вышли из этого Троицкого собора, их там всех сластали. 1300 с чем-то протоколов составили, молодцы такие, да? При, прикольно, да, что я могу сказать. То есть, и... Русская православная церковь недоумевает, говорит, а что это так получилось, от чего же так получилось, какая мерзость, да, 18 священников московской епархии, значит, заболели коронавирусом официально, надо сказать, что это на православную церковь какой-то этот накат, потому что в Киево-Печерской лавре, в Киеве 60 с чем-то, я записал для себя, Сколько-то 63 священника да, в киево печерской лавре заболели коронавирусом, один умер. Я так понимаю, монахи это все. Заболели монахи. Один умер в Киеве-Печерской лавре. Вот такие дела. Владимир Путин молодец, политик, лидер и борец. Михаил Розо пишет, Владимир Путин молодец, России наступил... Понимаешь? вот такие бывают дебилы. Молодец, бля. Ай, Вербное воскресенье, да, в Троицком, значит, храме в вот, и прочее, прочее, прочее. Не будет РПЦ выгонять из храмов, то есть, это московский... Представитель Московского Патриархата Илларион, митрополит Волоколамский, сказал, что ни в коем случае не берем на себя функции государства, ни функции медицинских служб, ни функции политики, э, полиции. Молодцы, они берут на себя функции банка, блядь, собирают бабло, функции ММ берут. Что можно сказать? Ужас. Так, ага, и очень весело, вот Москва отмечала вербное воскресенье, кладбища были закрыты, но можно было дистанционно заказать на кладбище цветочки, ну, конечно, за отдельную плату. То есть, вот такая прелесть. И в Москве оштрафовали 1358 человек, это за вчерашний день, за нарушение социальной дистанции. То есть те, которые штрафовали, эту дистанцию тоже не соблюдали полицаи. Но вот этих 1358 оштрафовали. То есть, как мы говорили, отъем денег на улицах. То есть правила пешеходного движения нарушил, все. Так... Вот в Русской Православной Церкви выразили недоумение тем, что некоторые прихожане в Москве якобы были оштрафованы, якобы были. На самом деле в Москве оштрафовали первые 18 магазинов за отсутствие разметки, то есть если людей по 15 тысяч, то этих там хлобучат, я уж не знаю на какую сумму, на бешеную. То есть решили подножиться на коронавирусе. Вот. И... Песков рассказал об интенсивной э, работе Путина в дистанционном режиме, говорит, ой, ну как на галере, блядь, скучает, говорит, по общению с живыми людьми, представляете, то ну, есть Путин некромант, по общению с живыми людьми, он все с мертвыми, да там все мертвые, Путин сам мертвый, это вот я говорю. Оставьте мертвецам хранить своих мертвецов. Это точно. Так. Сейчас, сейчас, сейчас что-то еще хотел тут сказать. В России так эксперты В оценили влияние вируса на экономику дохода россиян. Тут не надо быть экспертом Вовиного банка, да, Веб внешний внешний да, чтобы сказать, что жопа ручки. Но эксперты Веб говорят, что может упасть экономика на 18 процентов и то во втором квартале. Если в половину рухнет, то это будет счастье. Какие как, какие 18 Зловещие мертвецы, да, вот точно, точно подметили. Это Путин и вся его шобла это зловещие мертвецы. Это прям надо с ними также поступать. Кудрин предупредил о росте числа безработных в России в три раза. Какие три раза? О чем речь? Тоже очень смешно. Какие три раза. В России сейчас порядка 30% работников таких компаний отправлены в неоплачиваемые отпуска и так далее. И там. Я вот сегодня написал в телеграм-канале, что когда у людей нет работы, не страшно. Страшно, когда у людей нет средств к существованию. Помните, еще в семнадцатом году Голодец заявил, дословно читаю, «Та бедность, которая в нашей стране есть и фиксируется, это бедность работающего населения. Это уникальное явление а в социальной сфере работающие бедные». То есть были работающие бедные. А кем они станут, потеряв работу? Неработающими бедными, неработающими нищими. Так что запасов у них не было никаких, они бедные, а теперь их еще и на улицу выгнали. То есть, вначале мы жили бедно, а потом нас обокрали. Это вот абсолютно точно, это вот как раз про эту ситуацию. Поэтому я не знаю, чем они будут там думать, путинцы, и чем будет думать русский народ. Я вполне допускаю, что русский народ примет решение объединиться вокруг Путина, но при помощи, конечно, там росгвардейцев ФСБ, там и всякой остальной мрази. Но если не засыт русский народ, то вот как раз сейчас самое время путинцев сваливать. Нет, ну не конкретно сегодня, а наступит это где где-то через месяц, через полтора, то замечательное число. Когда нужно будет это все делать. Готов народ к этому? Или он готов объединиться? Да? И зассать очередной раз? А, вот. И в Кремле назвали заявление о возможном повторении 90-х истерикой. Конечно, 90-е не повторятся. Какая истерика? Представляете... Пусть даже они в ряде городов случаются, это про преступность, но совсем сгущать краски не нужно, там и так далее, в общем-то, вы знаете, у страха глаза велики, это, а чем глаза велики, сейчас ситуация гораздо хуже, чем 90-е, что касается роста преступности, безусловно, мы все это фиксируем, главным образом, конечно, это фиксируют правоохранительные органы, которые очень интенсивно работают, они фиксируют, понимаете? То есть задача правоохранительных органов у них фиксировать. А нас они сажают, таких как мальцев. А это они фиксируют, что совершаются преступления. Вову ж Путин вам сказал, что половина преступлений остаются нераскрытыми. А их больше половины преступлений, это очевидно. Если половина не раскрытые то это даже значит, что очевидные не раскрываются. Вот такие дела. Жуть. Они даже не понимают, что они говорят. 90-е годы. Как они могут сравнивать? Тогда цены на жилье были смешные. Тогда на, за коммуналку смешные деньги. Тогда за долги никого не выкидывали из квартир. Да? Голодных тогда не было. Не грам, да? Дети точно не погибали от голода. Как сейчас. Когда нам рассказывают, вот там дети погибали. Что они мне рассказывают? Я в 90-е работал. У меня в 90-е, что ли, не было? Был я в 90-е. Пусть они мне не рассказывают. Вот рост преступности он прокомментировал. Значит, Песков фиксирует. Да, они все там и так далее. Вот сегодня видео хорошее. Посмотрите там на канале. народовластие власти новости в, ну, в чатах и на авторском канале Вячеслава Мальцева, там как в Перми сумочку отбирают у женщины. И там какие-то люди едут, там они э -э, вступились, он убежал. Вот в этом отношении я могу сказать, в 90-м на улице не было никакого. Да, там какие-то бандиты ходили, кого-то под крышу брали, но иногда под нас попадали, под пресс и так далее. А если какой-то беспредел устраивался, то очень быстро это останавливало. Вот недавно мы Вспоминали с одним близким мне человеком случай такой, как мы, мы едем по э, Советской, по улице Советской. С мамой я ехал. И с ним как раз. но он достаточно близкий родственник. И мама меня ругает 90-е годы, там, я не знаю, какой, третий год, там. Может, второй дел, второй. И она ругает, говорит, вот что ты весь, ну у тебя кулаки разбитые, там всегда ты там ведешь себя неправильно. Там. Я говорю, мам, ну ты понимаешь, там вся вот эта мразь сейчас вылезла, все эти бандюки там всякие недоделанные, приходится на место ставить. И она, нет, ты вот должен мне обещать, и что-то несет, несет и останавливаемся Советское и Вольское угол. И я вот так э, наискосок смотрю, а там какие-то Молодые люди двое, опившиеся, всех, кто проходит, бьют. Идет старуха, они ей, старуха упала, идет мужик, как вот дедушка, они ей, на, он тоже упал. И я так смотрю на нее, говорю, ну и что? А она говорит, ну, ну давай, типа. Ну вышли мы, так выбежали, успокоили очень быстро этих молодых людей, сильно быстро успокоили. А потом какая-то бабушка начала кричать убили, они там злодеи, блядь, то есть это мы злодеи, не вот эти вот подонки, а мы злодеи, но я привык всю, всю жизнь злодеем быть, поэтому я к тому, что если какая-то пьяная мразь там на кого-то налетала, да, такое может быть было, а вот чтобы так вот среди белого дня сумки выхватывает, да, вечером выхватывали, был тоже, однажды мы такого присанули, дяденьку догнали, и сильно исколотили Было такое очень страшное зрелище Но э, И самое главное Представляете, то есть вызвали Ментов э, Бобик этот Ментовской из Фрунинского отдела Подъезжает и увидели, что у нас много народа Стоит, потому что Я его прихватил, этого козла А до того, как прихватил, я не был уверен Что я там его догоню, поймаю По радиостанции вызвал подмогу ну а шеф крикнул, там сразу все слетелись, кто был рядом. Народ, какое безумное количество, а собственно и не надо было, уже выхватил его. И э, Бобик это увидел такое количество людей и уехал. И вот это, это было очень печально. Так что... 90-х не будет, сейчас будет полнейший беспредел, и беспредел сейчас будут устраивать в основном правоохранители, то есть вот этими злодеями, сейчас Бобик не уедет, сейчас Бобик подъедет и всех ошкурит, то есть не один, а там целая куча Росгвардейцев и все отнимут у кого-нибудь, у кого, и, и у потерпевших, и, и у свидетелей, и у всех все заберут, поэтому времена точно не 90-е. И более 60% россиян готовы стать волонтерами в условиях пандемии. Ну а что еще делать? Представляете, Путин как хорошо, да, чтобы волонтерами люди были. Ну, пандемия, видите, деньги вся сука украла. А вы идите, на халяву работаете. Так. И оценить влияние коронавируса на доходы россиян, опять какие-то эксперты даже чуть оценивать. Кто может сейчас что оценить? Оценивает все одним словом писец, все. Продукты подорожают на 15%, говорят эксперты. Они а уж каждый день. Это относительно тех 15%, это процент на процент или как? Вот Глава Забайкалия заявил, что если кто-то сгорит, никаких денег не будет. То есть, ну, если будут пожары, у кого-то сгорят там дома и так далее. Всегда в бюджете предусмотрена экстренная помощь, но ну, потому что люди остались с голым задом. А он говорит, денег не даст. Уникальная личность, конечно, это глава Забайкалия. Патрушев доложил Путину об итог совещания по нацбезопасности на Урале. Очень они сад сепаратизма, очень сад что Уральская Республика вдруг возникнет, что поднимутся от Урала и до Дальнего Востока люди. Очень они этого боятся. Поэтому, видите, там Патрушев. Отдельно занимается этим вопросом. Вот. И интересная информация про колонию, что же там происходит, вот, режим чрезвычайной ситуации позавчера ввели значит, в этой в 10 апреля в исправительной колонии номер 15 после бунта заключенных и в общем-то интересны последствия не то что э -э -э, описывается да, что там действительно происходит поэтому я еще раз прошу те люди кто в курсе дела позвоните, сбросьте какие-то сообщения в телеграм я же знаю что люди которые там находились имеют средства связи Настало время слушайте байки. О, как представлять. Причем здесь байки? Есть возможность сравнить прошлое и настоящее. Молодежь, которая рассказывает про какие-то страшные 90-е, рассказывает глупость. Это все равно, что вот в 2000-е годы у меня был помощник, очень молодой человек. И вот мы каждый вечер развлекались таким образом, что собирались несколько человек пили чай, а он нам рассказывал, как страшно было в Советском Союзе. А мы ржали, катались. То есть это настолько иллюзорное представление, что он вызывал не просто смех, гомерический смех. Когда он рассказывал про коммунистическую партию, там, КГБ, там, ну, то есть это... Я не идеализирую Советский Союз, но... Американцы, которые показывали фильмы о Советском Союзе, да, помните, там разные, разные совершенно фильмы, они были ближе к истине, чем вот этот молодой человек, тогда мне это открыло глаза. Точно так же я понимаю, что современная молодежь никакого понятия не имеет о том, что происходило в 90-е годы, и путинцы им все время вот а вот помните там, как страшно-то было. Из Иркутской психбольницы сбежали пациенты 12 числа. Ну, это как бы продолжение тех вещей, которые в колонии. Это же понятно. Так. Вооруженный преступник ограбил прохожего метро в Москве. Военнослужащий погиб в воинской части в Хакасии упал с высоты Представляете, как раз я эту байку рассказывал, помните, забил пайку, А в этот момент как раз военнослужащий откуда-то упал с высоты и разбился вот Бывают такие совпадения иногда удивительные вот, В российском городе подожгли синагогу Это в Архангельске неизвестный подожгли еврейский культурный центр Удивительные, конечно, люди, ну, два варианта, это могли ФСБшники сделать, могли совершенно отмороженные какие-то антисемиты такие, которые не понимают абсолютно, что вот эта вот синагога, от нее для них ни вреда, ни пользы никакой, ну, стоит она там еще. Весь вред от Путина, это его режима, и если у них руки чешутся, то почешите от а Путина его режим. Сейчас им скажут, что виноваты вот эти евреи из синагоги, завтра будут виноваты мигранты и натравят на этих мигрантов. Так ведь и будет. 5 миллионов мигрантов Путин не будет справляться. Что сделают? Натравят. Вот этих натравят. Скажут разбирать. И мигранты, и вот эти вот начнут друг друга убивать на радость Путину. Не к Путину придут и скажут, слышь ты, дядя мне, иди в трибунал, а друг друга убивать будут. Ну, так же проще, так понятней. В Москве с вертолет тушили семикомнатную квартиру директора нефтяной компании. Компания Сибур. Ну, это путинская компания. Очень неплохо там Путин имеет в этом Сибуре. Ну, они все, собственно, путинские. На кого бы они ни были записаны, он везде иметь доляру. такие дела мальцев не боишься приезда черного воронка ну черный воронок ко мне приезжал три года назад как ты не знаю знаешь или нет а если сюда приедет ко мне черный воронок с путинскими да то они отсюда той 200 так и уедут понимаешь так что я не боюсь я жду когда они приедут очень бы хотелось мне очень, знаешь, сколько ярости, сколько вот злобы такой, блядь, неизбывный. Так хочется прям реализовать это. Я понимаю, что это не Путин, так сказать, шарахнуть, но все равно удовольствие получить. Так что я милости прошу. Сейчас я наиболее готов к встрече этих подонков. Тогда, три года назад, у меня не было возможности их перегандушить, всю эту мразь. Понимаешь? И оружие было, и все было, не было возможности их перебить. А знаешь почему? Потому что это была территория государства России, Российская Федерация. Бля. И там эти преступники в законе, да. а здесь уж как карта у них ляжет. Тут они никаких законных прав не имеют, поэтому милости прошу. Отрицавшему «Холокост» жителю Иванской области выписали 100-тысячный штраф. А тот Иван «Холокост» признал, что ли? Ой, блядь, жуть что происходит. Вот, понимаете, это вот как-то крутится, там все а, в каком-то собственном соку варится. И если начинаешь говорить про путинских, говорит, а, Разве он виноват? Да это не он виноват. Это там рептилоиды виноваты, это там масоны виноваты, а там какие-то хасиды, а там еще кто-то виноват. Жуткое количество информации получишь абсолютно ненужный. Понимаете? И как-то хочется так вот спросить, слушай, браток, а ты знаешь, что такое, что такое бред Акаба? А? что самое простое объяснение, самое верное. Вот есть пидорас Путин, да? Стоит на должности президента. Можно придумать, что им управляют рептилоиды, там хасиды, я не знаю, и так далее. Может, что хочешь придумать? Но самое простое объяснение, что он пидорас и гнида, вор и жулик. Жил, подворотник, в в какой-то, там сын одноглазый уборщица и вечно пьяного актера но это же самое простое объяснение. На, на 99% верное, понимаешь? Так почему же ты думаешь, что вот с твоей хернёй ты более верно это все объясняешь? А если ты объясняешь следующее после, да то ты там запутываешься дальше. Если на уровень ниже идешь с объяснением, все больше, больше, больше запутываешься. Тебе нужно какие-то поправки делать, блядь. А тут никаких поправок нет. Тут... Одним этим ты объясняешь все абсолютно. И ничего не в противоречие не входит. В Забайкалье в жилой дом попал снаряд. Да, жуткие дела. Но ну, слава богу, вроде я так понимаю, все живы. Как это, помните, садистский стишок? Голые бабы по небу летят, в баню попал реактивный снаряд. Вот. Уже не первый, надо сказать. И <смех> нарушительница карантина с пивом напала на полицейского в Москве. То есть еще, наверное, бумажным стаканчиком с пивом убила полицейского. На московской стройке нашли мужчину без головы. Ну, надо ждать, когда собака откуда-то выкатит голову. То есть это уже всадники без головы там по всей России валяется. Слава ты, на Пабло Эскобара похож бегать. Да, но только Пабло Эскобара торговал наркотиками на миллиарды и, в общем-то, знал, чем он занимается. Да, он миллиарды зарабатывал. А Мальцев пытается бороться за свободную Россию. И уже даже не понимаю чем я занимаюсь. Да? Если это никому не надо, мне но у меня выход другого нет, конечно, я все, мне 56 лет, если я всю жизнь хотел свободы в России, да, освободить Россию, ну, наверное, 56 лет останавливаться, наверное, сложно, сказать, слушай, я всю жизнь неправильно жил, ну, их нахер этих, давай-ка я буду жить по-другому, жить-то уж осталось на одну затяжку, да, что себе э, портить э -э, некролог-то, да, Слава, мне очень нравится, как вы с ненустью отзываете о наших врагах, о шакалах и этого режима, особенно о его хозяин. А вы мне, знаете, мне это сильно не, не нравится. Это меня очень угнетает и очень разрушает то, что я пропускаю через свою душу, то, что я ненавижу их всем своим естеством, понимаете. Вот это меня очень сильно разрушает, мне это очень не нравится. Защита Арашуковых решил добиться суда присяжных. Путин предоставил переехавшим на Дальний Восток староверам отсрочку от армии. Ну да, они приехали. Это про э, Изоп опять, про диких и своих коз. Помните, пастухи и чужие козы. Вот это точно. То есть чужие приехали, им отсрочку своих нахер. Вот видео... Показано на всех наших ресурсах. Парень из талдыкургана снимает стоимость 92-го бензина 24 рубля, то есть в два раза дешевле, чем в России. В талды Кургане это Казахстан. Этим бензином торгует Газпром. Газпром, который продает в России бензин за 48, там продают за 24. Прикольно? Вопрос почему? Его надо произвести в России, туда отвезти, накладные расходы выше, а потому что там Назарбаев-то, наверное, не позволяет «Газпрому» столько украсть. У него свои есть, нахера ему это. И это к вопросу того, что там рентабельности нет, нефть упала в цене, нет рентабельности, поэтому надо держать цену, а что же они там не держат эту цену? МИД Беларуси не понимает, о какой помощи стране сообщили в Кремле. Ну да, в Кремле заявили, что очень хорошо помогли Беларуси, а Беларуси не знает, чем помогли. Ну, наверное, какими-то этими пасами. Такие там что-нибудь налили а, таз с водой там, и поколдовали Беларуси теперь все будет классно. Лукашенко поверил о самосознании беларусов во время пандемии коронавируса заявил, что человек своей жизнью распоряжает сам, а мы должны ему помогать, что мы и делаем. Вот. И призвал белорусов бороться за свои жизни. ну Говорил, что они на тракторе вылечатся совсем недавно, и что баня и водка, трактор, баня и водка. Я очень четко запомнил. Сейчас, видите, настроение изменилось. Причем э сказал он, что ни одного э умершего от коронавируса нет, и, и что он... Э Значит, это, что ни, никто не умрет. И в будущем он объясняет, что никто от коронавируса в Беларуси не умрет. Вот интересно, а если умрет? Он готов поставить в заклад свое кресло президентское, скажет, вот если умрет, я уйду. Но он же этого не сказал. А знаете, почему никто не умрет? Потому что всем напишут, что он умер, я не знаю, от геморроя, а точно не от коронавируса. но Лукашенко же сказал, что никто не умрет, ну, значит, не умрет умрут то многие, а вот э, посмертный диагноз поставят такой, какой он скажет. Зеленский пообещал миллионные за изобретение вакцины от коронавируса, но деньги небольшие, ну в общем-то интересно так кому-то будет дополнительно. В Турции вели карантин, столкновений очень много, с полицейскими уже дрались, стрелялись, в общем все как положено В Чернобыле э, огонь в Чернобыле достиг хранилищ с радиоактивными отходами. Пишут, что виноваты сталкеры, они вот поджигают траву и так далее. А молнии не попадают? что ли? Почему? Какие сталкеры? Вот мне всегда нравится рассказывать о том, что лес сгорел, потому что его подожгли. А молнии вообще что ли нет? То есть никто не рассматривает, это же основная проблема лесов, почему они горят, да? Ну и огнем природа обновляется вся, это не мы придумали, поэтому случается, э, случаются пожары, и, в общем-то, для природы, наверное, это неплохо. И если такую величину, как человек, исключить, да, то для природы ничего страшного. Рогозин ответил Маску на заявление о многоразовых ракетах. Знаете, что он сказал? Он сказал э, все, э, так, так, так, Ну, Маск заявил, что э, э, у, не, у него все ракеты 80% многоразовых, а у России, у России многоразовых ноль. И Рогозин ответил, все указания по решению проблемных вопросов нашей ракетно-космической отрасли были получены во время совещания с президентом России, так остроумно. В указаниях из Вашингтона Роскосмос не нуждается. Такого. И, наверное, сам себя зауважал, сказал абсолютную глупость. Журналист Рогозин, журналист Рогозин получает указания по ракетостроению от КГБшника Путина. Представляете, КГБшник является для журналиста авторитетом в области ракетостроения, а не инженер, не инженер а ракетостроитель самый эффективный в мире, да? Он не является, Маск не является авторитетом а для журналиста Рогозина, блядь. Вот это самая большая проблема России, да? Что журналисты командуют Роскосмосом, а им... Ценные указания дают КГБшники. Вот это вот абсолютно абсолютный же скач. Из которого никогда не вырваться, пока этих журналистов и КГБшников поганой метлой не вымести. Вот. И так далее. Вячеслав, а почему Газпром Беларусь так дешево газ продает, а у них у Газпром есть какой-то Другой вариант, что ли? Про Рогозина. он же ваш националист. Рогозин приспособленец, какой он там националист. У него нет никаких взглядов. Какие у него взгляды, у Рогозина? Он абсолютный приспособленец. Американская СМИ сказала о российском комплексе, которого боится НАТО. НАТО боится Искандера какого-то странного представлять. Но самое смешное, я цитирую, ну никакие американские СМИ об этом не рассказывали, я так понимаю, что есть какая-то структура, там, national interest, вот очень часто она рассказывает про могущество российского оружия, я думаю, забавло, и думаю, вообще структура учреждена Путиным. И говорит: а видите, вот американцы что говорят, то есть эти американцы, как я помню, американская компания Хотел разрабатывать там в Саратове нефть, газ там и так, ну нефть. А Ясков привел, рассказывает, рассказывает какого-то друга. Я говорю, все, или английская, английская компания. Я говорю, прекрасно все. Я говорю, ну у меня один вопрос только. Я говорю, только один вопрос. Я говорю, да, пожалуйста. Я говорю, вашего исполнительного директора, фамилию, именчество, скажите, английского. Они говорят, Сафин. Я говорю, ну, у меня нет больше вопросов. Так что мы про таких американцев, и англичан знаем очень много. Пусть нам не рассказывают. И скандеры не несут ядерного боезаряда. Риск ядерной конфронтации минимален. Во-первых, скандеры несут ядерные заряды. Смотря какие, да. Потому что там есть и такие, и такие. И вот самые веселые. В Калининградской области они находятся, откуда Россия может наносить удары по целям в Балтийском море, угрожая важному транспортному маршруту и поражать цели Альянса НАТО. Представляете, НАТОвские корабли в Балтийском море будут обстреляны сраными Искандерами. Вы можете себе представить, идет авианосная группировка. Вот здесь я видел авианосную группировку, я знаю, что это такое, 22 корабля идут. Подводные лодки как минимум две, все, все небо в самолетах, да, и какие-то две ракеты, Фау-2, прилетят там, или там, ну, пять ракет, да, и поразят эту авианосную группировку, но это обхохочется. В советский период Ту-22М3, стратегические бомбардировщики, 60 штук. Считалось что, считалось, что 60 штук выполняют стратегическую задачу по уничтожению авианосной группировки. Они должны пробиться через систему ПВО. И у них были тогда скоростные ракеты, эти Х, да? как они там, Х-50, да? вот. и, и они должны были пробиться, или Х-51 с ядерным оружием, да? сквозь системы ПВО, и если два самолета, два самолета пробивались через эту систему ПВО и запускали ракеты, да, то считалось задачей выполненной. Два самолета, а здесь они какими-то странами ФАУ 2 хотят забросать, но это же хочется, вообще, что происходит? И вот рассказывают вот эту чушь людям, которые, ну, наверное, ватники воспринимают, ну, мы там рубанем. Вот хотелось бы ватника привезти и показать ему здесь, когда проходит авианосная группировка, что это такое вообще просто визуально. Страны ОПЕК договорились сократить добычу нефти на 9,7 миллионов баррелей в сутки. Очень интересно. 9,7 миллионов баррелей в сутки. Ну, я так понимаю, большая часть упала на Путина, потому что было 11,3 добыча, а стало 8,7, да? То есть и 2,6 из и 9,7 это путинские. Прикольно. Слава, иногда смотри в корень, какая нахер авианосная группа в Балтийском море, ты хоть мечтать иногда ничего не понял. А почему авианосная группировка не может зайти в Балтийское море? Оно мелкое, что ли, по-твоему? Я служил на Балтийском море. И видел достаточно там артист же, блин. Не может по, по Балтике кто-то двигаться. Оно что, внутреннее море? Нельзя прийти из Северного моря, что ли? О чем ты говоришь? Причем я уверен, что там не будет никакого авианосца, да. Никакой Кеннеди туда, блядь, не придет. Или э, Джеральд Форд. Придут несколько, несколько эсминцев, да, и все. И посшибают все эти ракеты элементарно, как два пальца об асфальт. Так что какой-нибудь Джон Пол Джонс один все это снесет нафиг, без всяких этих, по старой памяти, что называется, блядь. Так, Это я уж для ватников говорю Понимаешь С запасом Потому что какая Балтика Там рядом Польша Там рядом Литва, Латвия, Эстония На них базы НАТО Находятся да? О чем речь -то? Там лету от Германии Две секунды Кто там ударит Никто не ударит, там даже мяукнуть не успеет. Там только захотят ударить, их уже подавят сразу же. из Калининграда представляешь, отрезанный, ломать. Калининград сам авианосец. Так что... Елена, выражаю благодарность за то, что вы делаете. Я молодая мама трех детей. Раньше не интересовалась тем, что в нашей стране происходит. Хотя... Не была за путинский режим никогда, благодаря эфиру многое для себя выяснил. Буду бороться. Здоровье вашей семьи. Берегите себя. Наша семья вас полностью поддержит. Спасибо, Елена. Огромное спасибо. Артур Эстена, усмотрение. Спасибо. Коротков, Андрей Евгеньевич, спасибо укупник Аркаш, спасибо, Аркаша. Леонид, Славина, жизнь. Спасибо. Тени прошлого. Вячеслав на этой странице. Спасибо. Да ага. Леонид Кирюхин А вот Буковскому надо бы Памятник поставить прямо на Лубянке Я за полностью Двумя руками, вы правы, абсолютно Соратник. здравствуйте. Нельзя осуществлять дальнюю радиосвязь через автомагнитолу в автомобиле на УКВ. Вспомните фильм День независимости, где связь была на КВ, да, на коротких волнах. Куда нужнее сейчас это? ТТТ. А не мобильной студии, а КВ радиостанции. Ну, КВ, чтобы радиостанцию использовать, нужна мобильность, потому что КВ радиостанция будет засечена мгновенно. С того места, откуда вещает. Поэтому нужна мобильность. Вполне достаточно 1 киловатта. Если нужен технарь, готов помочь. Соратник очень нужен технарь. Очень нужен тот, кто поможет. Поэтому э, напишите или в Телеграм, или на почту. Очень нужен. Лариса, спасибо. Димаков Виктор Политзаключенным. Спасибо. Так, передадим политзаключенным обязательно и отчитаемся на эту тему. Так, так, так. Шуйский. Я, Слава Привет, сходил, получил сегодня сухой для школьника. Нам всем выдают в близ... лежащих городах только малым Вот и думаю, нафига нас а, разделяют, чтобы мы срались между собой из серии Разделяй власть. Вы что на эту тему думаете? А, обнял, покружил с уважением. Спасибо. Да что, я думаю, что, э, во-первых, там дурдом, если вы думаете, что они что-то делают, и для того, чтобы вот добиться какого-то результата, это не так. Там полный дурдом. Там левая рука не ведает, что делает правая. И все всегда получается через жопу. Олег, спасибо. Денис, приветствую Вячеслав соратников по совместным эфирам. Скажу, сколько бы троллей чушь не писал, эфир ни капли не хуже обычного формата. Еще напомню Вячеславу про идею возвращения интеллектуальных загадок. Как и упомянувшему этому человеку, мне тоже понравилась идея. Да, с удовольствием, вообще без проблем. Хорошо, надо только определиться тогда, как это в эфирах делать или в... Телеграме, мне, мне с мамой нравится это, поэтому, так, Юрич, а, это уже десятое число, спасибо, так, и, угу. напоминаю, что вы смотрите канал Народовластия, программ Плохие Новости, напоминаю, что под видео в описании есть ссылки на почты, на э, другие каналы, э, там, где размещаются мультфильмы. Заходите, э, те люди, кто нас смотрит, также на артподготовку, которая признана э, этим экстремистским сообществом. Да, заходите на канал «Артподготовка», берите оттуда Короткие ролики И сбрасывайте Или делайте ссылки Эти короткие ролики Также у нас на телеграм Каналах есть Надо больше конечно их на телеграм И на народовласти новости Выкладывать И шуровать Скидывать Чтобы нести разумное Доброе вечно Чтобы все те Зубы дракона, которые должны войти, как в вор... аргонавтах, да? Гедриус, спасибо большое, ненавижу имя Гарик, добрый день, дядя Слава, прошу принять, добрый день, дядя Слава, низкий вам поклон за ваш труд, здоровья вам и вашей семье, спасибо, спасибо, не патриот на студию, спасибо. Коротков Андрей Евгеньевич, спасибо. Закат Солнца вручную, тотальный бойкот. Очень хорошо. Навальный в последних передачах говорил о том, что всем на, нам надо требовать от властей, безусловных ежемесячных компенсаций. Путин на это не пойдет. Народ поймет, что он жадный, и разозлится. Как вам план? Ну, мы всегда говорили, что Путин что Путин патологически и жадина, и всегда от него нужно требовать денег в любом случае, но народ-то знает, что Путин жадный, народ знает, что никакой копейки ему не дают, и самое главное, что народ готов с этим мириться. А поэтому я за любой кипиш, я готов тоже призывать к этому же самому, чтобы люди требовали с Путина бабла. На студии Вовчик сейчас мог бы стать, если не отцом нации, то суперменом великим пастером, мечником Шиндлером, Нансоном, но он не сможет, потому что жадный и тупой. Прав, вот абсолютно прав. Вот, у него несколько раз в жизни прям были такие моменты, вот сейчас особенно, которые он проспал уже, когда он мог стать великим, да? а он стал мелким. «Свой привет из Межклермонта и Парижа». Ага. «Здоровье и терпение. Слава тебе и всем твоим близким. Не готовимся к действиям. Спасибо. Спасибо. Леонид на студию. Спасибо. «Тактиль из Любика». «Не вслух». Ага. Да, да, да, правильно. Да, напоминает Равеля, это точно. Хорошо? Спасибо. Эдуард Ростовский. Небольшой вклад в мобильную студию за будущую революцию. Спасибо. Так, и смотрят. 11 уже число. это уже 11. Так, так, так. Наталья. Небольшая помощь на мобильный Здоровья вам и вашей семье. С уважением, Наталья. Спасибо. Константинка. Ко времени на Вовка Путьку нет. Да, спасибо. Шарап, если бюджет РФ это 10% от ВВП, то куда деваются остальные 90%? Разворовываются или где? Объясните, пожалуйста, с уважением. Дело в том, что остальные просто они не доходят. Это частные деньги. Понимаете? Ну, они там какие-нибудь Сечины, там, я не знаю, Миллеры, Отстегивают что-то в бюджет. Да, остальное куда уходит. Остальное это деньги Газпрома. Какого Газпрома? Как эта система существует? Вот Газпром там что-то понастроил. Они передали это частным лицам, те это приватизировали. Да, и теперь сдают этому Газпрому в аренду. То есть там получается такая надстройка финансовая, жуткая, чтобы там, грубо говоря, кубометр газа. Продать из него это вот тому принадлежит, это тому, это тому, а, а это вот налоги. Поэтому, конечно, у нас сырьевая экономика и те, кто сидят на трубе, они присваивают большую часть. А бюджет с него разворовывается тоже немало. Там, допустим, капитальное строительство там до 80% процентов разворовывается, да. но если там каким-то полицаем, там каким-то росгвардейцем, ну я не знаю сколько там, ну там зарплату не украдешь, это вроде не украдешь, хотя тоже возможны варианты, ну а остальное это воруют, да, ну может быть там 50-40% крадут, поэтому бюджет тоже, ну, минимум 50% бюджета воруется, а половина бюджета еще секретный, мы еще и не знаем куда, и никто не знает, там. да сами депутаты-то не знают, все это секрет. Представляете? А я вот не представляю, как, честно говоря, я был депутатом, никогда в жизни не, не, не, не являлся секрет носителем, никогда не подписывал этим козлам никаких бумажек. Я говорил, не надо мне ваших секрет, пошли вы в жопу. А вот там некоторые вопросы, они секретные. Я говорю, ну и значит, без меня как-то их рассматривать и в какой-то другой думе рассматривать. И никогда меня ни раз в жизни не заставили подписать. А вот интересно, вот эти депутаты Госдумы, они подписывают это? Я бы нафиг никогда в жизни не подписался. С какой стати? Какая секретность, нафиг она нужна? Так. Пишут, что радиостанции и видеофикс нереальные, не нужно есть э, интернет и, и, с ней и плясать. И мы понимаем, что есть интернет пока. Пока есть интернет, а когда все начнется, он будет, этот интернет. Весь интернет, на самом деле, в руках Путина. Он может всю связь прекратить в одну секунду. Там всякие усманы подключат рубильники мгновенные. Все провайдеры, они работают на ГБУ. В России нет никаких свободных провайдеров. Мы могли бы рассчитывать на интернет, если бы сейчас Маск организовал полностью свою систему бесплатного интернета. Это да. И я думаю, что никакие путинские, там, они уже придумали штрафовать э, за э, вот этот неправильный интернет. У них же уже закон есть на этот счет. Я Михайлович, как правильно, чтобы работал меньше магазин при пандемии или больше, ведь если магазин будет больше, в них же будет меньше концентрация людей. Вы знаете, вот я сейчас, честно говоря, вообще о пандемии не думаю, я думаю сейчас о том, чтобы э, Путина свалить, а поэтому для нас важно, чтобы вообще магазины не работали, вообще чтобы все ничего не работало там в России, ни магазины, ни водку не давали, ничего, да. То есть это вот самое главное. Ну хотя этот Цукцванг, вот э, мне говорит, вот ты им сказал, э, они теперь решили отменить все эти свои сухие законы. Я говорю, ну это специально и сказал, потому что этот Цукцванг, если они отменяют свои сухие законы и водку можно купить запросто, люди за неделю пропьют вообще все. Да начнут продавать имущество пропивать, а кому оно нужно это имущество, оно никому не нужно там такие же алкаши готовы также продать и телевизор и все, поэтому я думаю, что все быстро сейчас вот как шагреневая кожа уменьшается, уменьшается и дойдет до того предела, до той критической массы да, когда это все рванет это очень хорошо спасибо большое в семнадцатом году интернет не был. В смысле как? Был интернет в семнадцатом году. Прекрасно был. Чудовище нужно уничтожить силой, при том жестокое, а все остальное это слово блудит. Сергей уставит. Вы знаете, вот, если вы готовы это сделать, тогда да. да. А так это слово понимаете? по поводу жестокой силой. Понимаете, то есть, если вы говорите, там чудовище надо уничтожить, я берусь уничтожить, я там лонселот, да, нет вопросов, убей дракона Лонсилот. А если ты не можешь убить дракона, то о чем говорить? О том, о чем говорим мы, о том, чтобы поднять народ и свалить режим этого дракона, понимаешь? Я слышу, что настоящий Путин умер давно, а это что-то меняет. Умер он, не умер, вообще не имеет никакого значения. Наша задача, чтобы умер весь режим. Спасибо. Да здравствует революция. До свидания. Напоминаю еще в качестве, так сказать, по скриптум, что мы два раза в день выходим. Первый раз выходит Иван. Значит, вот завтра, наверное, мы скажем, когда точное время на каждый день. То есть уже определимся. И я выхожу в 21.00 а, с программой Плохие новости. Также мы выходим в субботу обязательно и выходим в воскресенье. То есть у нас всю неделю эфиры. Прошу вас участвовать и самое главное помогать. Да здравствует революция! До свидания.